Кто глубокий, руки шире, не спеши. Три-четыре. Что такое сухой голод? Сухой голод это когда мы не едим и не пьем ничего. Зачем тебе это надо? Воспитание силы воли, это здоровье, это управление своими чувствами, своими эмоциями, это путь к счастью через боль. Угу. Как ты это делаешь? Есть определенная методика, когда я захожу, в зависимости от того, сколько я его прохожу, если день, значит день захожу, день выхожу, то есть день сначала на воде, потом день без воды, например, с 6 вечера до 6 следующего дня, то есть 36 часов, без воды, без еды, плюс есть в моем, в моем случае я не притрагиваюсь ни к воде, ни к еде, то есть я даже не чищу зубы и не умываюсь. Ты уже делал это? Какие получила результаты? Я делал это уже несколько раз. Я заходил сначала на день, потом на три, потом на пять дней. Сегодня я пытаюсь зайти на три дня, потому что результаты после этого очень впечатляют тем, что ты большинство болезней практически убираешь. Они проходят каким-то невероятным образом. И я думаю, что зависит это именно от силы воли. Если я захочу, с чего мне начать? А, очень просто. Находишь человека, который это проходил, практика желательно, не того, кто обучает, потому что большинство обучений в интернете, там мало практиков, я когда слушаю их, я чувствую, ну, чувствую, что человек говорит то, чего сам не делал. Вот, поэтому лучше находить практиков. Я находил, есть такой Валерий Корольков, или Королёв, Корольков, по-моему, и я с ним связался, я у него спрашивал, и он меня вел, провел меня в первый раз, как правильно делать. Основная задача, для чего мы это делаем? Как я уже сказал, путь к счастью через боль. Мы, если проанализируем, то все, все наши достижения в жизни, они, как правило, связаны с какими-то проблемами. Например, ребенок рождается, он проходит через ужасную вещь, он дышит водой, и вдруг его вытаскивают начинает дышать воздухом. Взрослый человек вряд ли это может сделать, начинать дышать водой. Но ребенок через это проходит, потому что он не знает. Большинство своих возможностей мы не знаем. Проверить это можно только одним способом. Пройти через боль. Ну и как получается? Ну вот в данный момент я для того, чтобы коротко и понятно ответить на вопросы, становлюсь на гвозди, чтобы не тратить свою речь на какие-то абстракции, а конкретно четко отвечать на вопросы. Mm. И это воспитывает именно то, о чем я говорил, волю. Хотите воспитать волю? Начинайте с очень простых вещей. Я ответил на твой вопрос. Ну, в общем-то, да, спасибо. Разговаривать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурми. Если очень вам не имеется, обтирайтесь чем придется, водными займитесь, броться, турами.